12 апреля всем добрый день. Погода сегодня, в принципе, неплохая. Этих два дня хорошо несут обножку. Но впереди снова идет волна похолоданий. Накатаемся мы на этих качелях. Вчера высадил вторых маток. Две недели прошло. Матки зимовали и в этих семьях. Я показывал, в изоляторах сидели две недели. Выпущенная матка уже сеяла, а вторые пока еще сидели. Так что выпустил и вторых. И открытый верху леток. Уточнение по сдерживанию активности вторым маткам. Я показывал недавно в ролике три варианта либо открыть закрытый литок минимальное количество вверху рамок и вторая матка в изоляторе где-то недели две-три то о чем я перед этим сказал так вот в чем нюанс литок вверху можно закрывать в том случае то есть сдерживать активность второй матки, пока не поменяется первое поколение в том случае, если матка перезимовала в этой семье поднимается вверх несколько рамок выпускается матка, разделительная решетка внизу максимальная активность для одной матки а вверху можно закрыть литок и пускай она там чисто символически откладывает какую-то какое-то количество яиц в этом случае можно верхний литок временно закрыть но если подсаживается чужая матка в начале пересылочной клеточки а затем она начинает активность в обязательном порядке она должна уже начать сама сеять в этом случае литок должен быть в обязательном порядке открытый и формироваться уже своя небольшая пока еще группа летных пчел. Потому что если мы будем закрыть, держать закрытым литок и выпустим верхнюю, то есть матка верхняя работает, приняли ее, все хорошо, а в семье одна только летная пчела, зимующая, вся пчела уйдет вверх, то есть вниз и будет работать на литок, единственный фактически. И останется верхнее отделение без пчелы. Поэтому понятно, в каких случаях нужно литок верхний, вернее можно держать закрытым, а в каком случае в обязательном порядке он должен быть открытый. В том случае, когда мы подсаживаем чужую матку через пересылочную клеточку. Теперь еще какие вопросы в последнее время. Пакеты. Скоро будут пчелоды получать пакеты и можно ли запускать пакеты в двухматочный старт то есть объединять два пакета Я бы не рекомендовал, нет никакого абсолютно смысла Пускай они развиваются рядом Бывает даже, что пакеты могут и зароиться Хорошее посилье, хорошая погода и могут пакета то зарыться. Для этого формируем классическим вариантом вверху обгул маток молодых и держим двухсемейно. Для перестраховки молодые матки обгуляются между отделениями нижней маткой и верхней, проводить ротацию, постоянно о ней мы говорим. И таким вот дуэтом и пускай они рядом стоят, два этих пакета. До последнего взятка и, в принципе, пакеты в лучшем случае сработают на товар на последнем взятке. Где-то, может быть, полтора и даже два месяца. Смотреть, как они будут развиваться. Если развиваются оба пакета одинаково, значит, и пускай дадут какую-то часть, какой-то товар, автономно, если есть смысл сосредоточить больше акцент на какой-то более продуктивной семейке, значит один пакет вечером относим в сторону, концентрируем летную пчелу на одном медовике, а тот будет наращивать просто силу и в зимок уже в зиму уже смотреть как они будут зимовать. Либо объединять в паре, либо поделиться этот медовик кормами и пойдут автономно зимовать. Тем более, что есть возможность обгулять вторых маток молодых. Это будет самый такой рациональный подход. Распоряжение с пакетами. А ставить один на один, во-первых, есть риск потери какой-то матки. Там уже в принципе, сформированы все, ну, семейка, грубо говоря. Все группы летных пчел и расплод. И даже открытый бывает. Поэтому нежелательно. Они будут развиваться просто как двухсемейные. А двухматочные будет тяжеловато. Все-таки это уже пик активности по сезону. Ну, ничего, есть варианты, есть возможности улучшить обслуживание семей по их уходу и по конечному результату. Значит, будем применять. Всего доброго, до свидания, всем успеха.